Я сейчас подожди, подожди, пока не сейчас как уступала. Все, давай, начинаем. Всем привет! Сегодня мы будем готовить капусту. Видео для тех, для любителей капусты. Кто капусту не любит, до свидания. Блюдо для чередования и для всех последующих этапов. Ну и вообще для любителей капусты очень вкусно, мне очень понравилось. Значит, нужно взять капусту, такую крепкую, небольшую желательно. И мы сейчас ее порежем на ломтики. Так, значит, еще нам понадобится растительное масло. У меня оливковое. Буквально две столовые ложки. Соль, перец, красный. Перец сладкий. Вот, я, вот он нужен обязательно, он такой как для украшения даже. И дальше уже по желанию. Можете взять сухой чеснок, можете взять свежий чеснок, как хотите. И нужна будет кисточка, чтобы смазывать. Вот если встретите вот такую ерунду, не покупайте. То есть здесь вот принцип, что вы сюда заливаете масло. И потом вот так все это замечательно вы смазываете. Начинаете смазывать, масло протекает. В общем, использую просто как кисточку. И у меня здесь еще сванская соль. Она такая вкусная, ароматная, мне очень нравится. Спасибо Юре и Жанну. Все, начинаем. Значит, капусту нужно порезать ломтиками. То есть, жопку отрезаем. И ну, ее потом используйте в салат. И вот... Сантиметра два толщиной Отрезаете круг такой, кружок Раз И два Готово Теперь солим С двух сторон так, втер... ну, Можно втереть Дальше перец. Это все дальше по желанию. Какие приправы вы хотите. Вы можете тмин добавить. Я не знаю. ну В общем, все приправы, какие вы хотите. Эта капуста, она готовится в духовке. Духовку мы уже включили 180 градусов. Она нагревается. Теперь посыпаем чесночком с двух сторон. Все делаем с двух сторон. И там в процессе готовки, готовить мы будем где-то примерно 40-50 минут. В процессе готовки, если хотите, можете перевернуть. Там половина времени пройдет, 15-20 минут, и переварится. То есть, смотрите, духовку. Духовку я поставила 180 градусов. Ну и сванскую соль. Не забывайте, что вы уже, когда посолили... Ну, как бы думайте о том, что сванская это приправа, соль, она соленая. Я ее буквально вот, ну, прям совсем чуть-чуть. Она такой аромат дает, приятный. Так, теперь я, наверное, переложу на противень, чтобы маслом смазать. Это у меня силиконовый коврик. Если у вас нет такого противень, застелите пергаментом, застелите обязательно, потом мыть не надо будет. Вот. Смотрите, у меня здесь, вот, ну, даже, на двух столовых ложек нет. То есть, для тех, кто говорит, что на дюкане масло нельзя, масло можно. И смазываем этот ломоть. ломоть. С одной стороны переворачиваем. И с другой стороны. Это, вы знаете, капусту вот так готовить, это вот проще не бывает. Вот очень просто и вот на самом деле вот любители капусты вот попробуйте не пожалеете и дальше мы посыпаем красным перцем чуть-чуть с одной стороны вот перец обязательно посыпьте будет такая красота у вас еще вкуснота как говорит одна девушка на просторах YouTube, вкуснота и красота Напомню, что это сладкий перец Все, ставим Вот сейчас я поставлю минут на 20 А потом переверну Итак, прошло 25 минут Вот смотрите, старайтесь, чтобы вот кончики у вас не отходили Видите, они становятся очень зажаристые Так, и мы переворачиваем так я переверну, и я еще, наверное, насыплю сюда красного сердца. Ну, вот, уберу я, наверное, этот листик. Ну вот, судя по твердости, я думаю, что еще минут на 20 я поставлю. Итак, прошло в общей сложности 40 минут. Капуста готова. Мы ее сейчас переложим в тарелочку. Вот так. Значит, смотрите: здесь у меня котлетка куриная. Капуста. И здесь я сделала это греческий йогурт с чесночком, с зеленью. Можете тоже перчик добавить. Вот, вот такое блюдо получилось. Очень вкусное. Любителям капусты просто незаменимое. Приятного аппетита. Худейте с удовольствием. И еще я хотела вам показать. Сегодня видео одной девушки сделала наш день. Вот просто... Сейчас даже включу вот на секунду звук. Индира-задира. В общем, посмотрите. Нам она очень приятна. У нее там немного видео. Там в основном какие-то рецепты. Там на даче, еще что-то. Вот очень прям душе душе мне этот человек. Очень позитивная. Просто талант. Я считаю, что талантище. Значит, ну все. Да, пока.